не старайтесь переливать почву в черенках. Независимо, это виноградный или другие какие-нибудь рассады, вы высажите черенковые. Не надо этого делать. С вами был канал Делаем сами 36. До свидания.